Доброго времени суток, дамы и господа. Слухи различные утечки стали правдой. Компания Blizzard объявила официальную дату выхода дополнения Dragonflight. Dragonflight стартует 28 ноября 2022 года. Компания Blizzard укладывается в срок. Она нас ни разу не обманула, эта компания. И да, дополнение выходит не позднее 31 декабря 2022 года. Круто, круто, да, довольно-таки неплохо. Касательно старта первого сезона уже даже дата объявлена. Это будет 14 декабря 2022 года. Первый сезон это старт рейда, мифик плюс, пвп. Ну, все это и так прекрасно знают, но мало ли вдруг кто-то впервые только стартует в игру и немножечко не понимает о том, что такое сезон. Что могу сказать касательно всего вообще происходящего? Ну, посмотрим, что будет в целом. Но от себя могу сказать, что как только релизнится Dragonflight, от меня будет марафон. 12-часовой, 24-часовой посмотрим по состоянию, по настроению, по возможностям, разумеется. Нужно будет ДКшечку прокачать. Планы такие же, да, играю на ДКшечке, качаю до 70-го, кайфую, наслаждаюсь игровым процессом. Но все-таки многим людям стоит задуматься до старта Dragonflight. Быть может нужно закрыть какие-то ачивы, быть может, нужно дропнуть каких-то маунтов. Быть может нужно просто насладиться этим дополнением, мало ли вдруг кто-то мало в него наиграл и хочет еще насладиться этими замечательными темными землями. А также довольно-таки интересный вопрос у многих стоит, как оплачивать игровое время и как вообще купить дополнение Dragonflight. Не думайте, не будет никакой рекламы абсолютно после этих слов чисто самые такие обычные предположения, самые обычные мысли вслух. Не более того. Вопрос на самом деле довольно-таки жесткий и его нужно решать, нужно думать, как это все реализовать. Также на фоне всего этого, к сожалению, многие люди не вернутся в игру, потому что, мягко говоря, обиделись на компанию Blizzard. Их право тоже. 28 ноября стартуем в Dragonflight, будем радоваться дракончикам. Будем радоваться драктируем. Ну а само собой, незадолго до 28 ноября 2022 года будет припач И в припач уже будут измененные таланты, измененный интерфейс. Будут добавлены новые достижения, но хотя их сделать нельзя, будет некоторые. Также что еще будет? Да, море, море в целом всего. Чекайте видосики остальные, различные. Не забывайте о ссылочках в описании. Всех вам благ! Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого.